Здравствуйте, друзья! Карта происходящего на Украине, опубликованная Министерством иностранных дел Франции, ничего радостного киевскому режиму не обещает. Проводящийся уже несколько дней отвод части бронетехники с Киевской Черк... и области Министерством обороны России тоже никакого облегчения не принес и не позволил киевскому режиму даже перейти в какое-то локальное контрнаступление или полностью занять тот же самый Ирпень. Напомню и о том, что писали и издаваемые при гитлеровцах газеты на оккупированной территории Украинской и Советской Социалистической Республики. В том числе и от резубцы восстановленном при немцах истинном гербе Украины. Вот это фото из газеты Сталина, теперь ныне Донецк. Теперь о том, что происходит на фронте. Освобожден поселок Терны к северо-востоку от Славянска. Это мелочь, но достаточно существенная, если посмотреть на карту, и то вот видно, как обходится... Святогорский, соответственно, ухудшается положение славянско-краматорской группировки ВСУ. Зато Украинформ сбил очередной миг. Правда, сбил он его в 2017 году, сбил в Мурманской области, пилот не пострадал. В Краматорске по всем дворам начали рыть окопы. При этом гауляет, радшучивает, не хочет прообъяснить, что происходит. Местные жители взяли дело в свои руки и активно их закапывают. Известно об 11 уцелевших единицах судов военно-морского флота Украины. Они находятся в портах Беляры и порту Одессы. Ну, только четыре из них хоть как-то вооружены и, по сути представляют собой легкие мишени, которые будут просто уничтожены, когда будет принято решение о штурме Одесса. Спутниковый снимок Мариуполя со спутника Sentinel-2 дает представление о том, где сейчас идут наиболее интенсивные бои. Они отмечены стрелочками, видны вспышки разрывов. Ну, Как видимо, основное сопротивление идет на Азовстале и Нилича, но, тем не менее, сохраняются и очаги сопротивления еще в отдельных районах города. Из альтернативной реальности, оказывается, СБУ слушает русских солдат, которые постоянно восхищаются тем, как богато живут на Украине, а некоторые из них признаются родным в том, что впервые видят лампочки и асфальт. Ну Вы помните истории про пьяных русских с балалайками, которые все время ходят по городам в обнимку с медведями. Эти тексты тоже пишутся на английском языке, понятно для какой публики. Ну а между тем у иноземцев другие проблемы. Глава МИД Венгрии обвинил киевский режим во вмешательстве в выборы, которые будут проведены в это воскресенье в Венгрии. Ну а Samsung убрала букву «З» из названий своих телефонов, но в русской версии при этом почему-то их сохранила. Все как обычно. Финская железнодорожная компания VR-Transpoint сообщила, что сегодня возобновляет приостановленное в воскресенье грузоперевозки с Россией. Схватила Финна ровно на три дня. Цена самого дешевого хлеба в Польше может до конца года подняться до 10 злотых, сообщил бывший премьер Польши Туск. Сейчас хлеб в Польше стоит еще где-то от полутора до двух с половиной злотых. Ну, остается им посоветовать ввести против нас очередные самые адские санкции. Это должно помочь ценообразованию в Польше. А Британия, наоборот, намерена как раз вести против республик Донбасса очередные санкции. Я так понимаю, что все адские санкции по отношению к России не использовали, теперь взяли за республики Донбасса. Я так подозреваю, что в Луганске и Донецке это всех очень напрягает. Ну а Байтону придумали новый склерозник. Теперь станет немножко полегче. Что касается Центробанка России и Резервного банка Индии, то они сейчас создают механизм расчета в рупиях, и взаиморасчетах в условиях антироссийских санкций. Об этом сообщают The Economist Times. И это к слову о том, как Центробанк России обвиняет постоянно в том, что это креатура американской разведки. Некоторые наши урапатриоты, не дружащие с головой. Но американский журналист Грен Гвинвальд сообщил о том, что Байден использует Украину как расходный материал в борьбе с Россией. Цитата: США ведут опосредованную войну против России, используя украинцев в качестве своего инструмента с целью не прекращения войны, а ее продления. Этот факт настолько очевиден, что даже Нью-Йорк Таймс в прошлое воскресенье прямо сообщила, администрация Байдена стремится помочь Украине запереть Россию в Трясине. Хотя и с осторожностью, чтобы не перерасти в ядерный обмен. И вот эти признания американского журналиста косвенно дают ответ на вопрос о переговорах Москвы с киевским режимом. Представитель киевского режима Арахамия четко сказал, что-то будет подписано только после того, как российские войска выйдут с территории Украины. А Мединский сегодня говорил достаточно много, но по сути не по существу. У него работа такая, воду вступит, а лучше изображать дипломатическую активность. Тем временем во Франции желтые жилеты раздают листовки, где прямо написано, все знают, что вооруженные украинцы это нацисты. Правда, Макрон этого пока не знает. Вполне возможно, такую листовку стоит прислать Мединскому, пусть ознакомятся. что с нацистами разговаривать о их собственной деноцификации бессмысленно. А денацификация это тот принцип от которого Россия не отступит, поэтому все разговоры Мединского о том, что там как достигнут какой-то прогресс, не стоит выеденного яйца. И чтобы было понятно, что собаки лают, а караван идет. В Крыму готовится закон о национализации собственности и активов лиц, связанных с нацистским режимом в Киеве. Работа такая проведена, списки составлены с ФСБ, согласованы, сейчас готовится законопроект. И касается он не только политиков, но и олигархов, чьи активы до сих пор остаются в Крыму. Это пока все новости на этот час. Всего вам доброго. До свидания.